Всем привет! Меня зовут Елена Цыганок, руководитель агентства Турбанжур. Мы проводили конкурс, розыгрыш вот такого вот бочонка пива Турбанжур на финал Евро-2016. И у нас было несколько условий для того, чтобы можно было выиграть. Проходил конкурс потому нужно было быть с турбонжур в фейсбуке, сделать комментарий о том, с кем вы выпьете этот бочонок пива, оставить да, под этим постом, и также сделать, э, сделать репост на свою страницу. Вот. На сегодняшний день у нас 8 июля, и у нас 559 э, комментариев. И сейчас в этих людей мы их выгрузили, вот такой вот Excel файл, 559 человек, копируем его, и с помощью рэнда разыграем. Кто будет первый в списке, тот и победитель. Итак, тадам! Так, это у нас Валерий Нарыков. Выпьез Игорь Карнаух. Вот, поздравляем Валерия. Валерия. До евро осталось совсем немного времени, это два дня, потому мы вас приглашаем в офис агентства Турбанжур за этим бочонком пива и желаем вам приятного просмотра финала евро. И отдыхайте с огромным удовольствием!